Мы создали такие междисциплинарные консорциумы. Если прежде мы выбрали действительно пять э, таких вот э, направлений стратегического развития Казанского университета, потому что э, нельзя во всех направлениях развиваться одинаково. Да? Нужно выбрать направление, где нужно развиваться наиболее сильно, где мы хотим стать э, лидерами в мире, потому что только делая такие какие-то прорывные вещи, в каких-то узких довольно, ну, довольно узких направлениях, можно вырваться вперед, потому что мы не можем всем фронтом двигаться. Как бы у нас нет ни средств таких, вот, да, ни возможностей таких, ни времени нет. Вот. поэтому конечно мы э, в этом году мы сфокусировались на четырех направлениях и создали четыре консорциума по сути дела да? эти консорциумы они, это принципиальные изменения а эти изменения они вероятнее всего, приведут к изменениям трансформациям вообще университета в будущем Потому что э, междисциплинарность ⁇ это главное требование сегодняшнего дня. Сегодня можно найти какие-то новые открытия, создать технологии, то есть только с математики объединяться с медиками, с физиками, химиками, с геологами, биологами, экологами и так далее. Так далее. вот, так вот значит, первое направление ⁇ это первые, вот вот, мы называем их, э, стратегические академические единицы, эти консорциумы. Медицина и э, фармацевтика. Uh -huh. вот. ну, я не буду называть название, просто буду называть, в каком направлении э, эти консорциумы созданы. Второе ⁇ это нефть. Третье ⁇ это космические исследования и приложения космических исследований. И четвертое ⁇ это образование, ну, мы называем условно учитель 21 века. Вот четыре такие группы э, консорциумов, в которые вовлечен практически весь университет. А это как-то оформлено организационно? Да, естественно, конечно, оформлено. Потому что, во-первых, существует приказ, которым обозначено, кто руководитель, и какие факультеты, какие подразделения факультетов в это входят. Потому что раньше мы тоже были междисциплинарным университетом, потому что слово «университет» — это универсальное значит, направление, все направления охвачены, и все эти направления, казалось бы, внутри университета должны взаимодействовать друг с другу, разговаривать все время. Но оказалось, что это не совсем так. То есть иногда, например, люди, которые работают на соседних факультетах, вообще могут не знать, чем один и другой занимается. Хотя они занимаются, может быть, совсем близкими вещами, которые, если бы объединить, они получили бы колоссальный синергетический эффект. Это происходит. Это сегодня происходит сплошь и рядом. Но за рубежом, например, эта система по-другому построена. Например, если заходит на сайт зарубежного хорошего университета, то он, как говорится, там, восьмимерный или десятимерный сайт. То есть, вы на одного и того, того же человека, какого-то ученого, можете попасть, скажем, с этой стороны, с этой стороны, с той стороны. То есть он участвует в разных консорциумах. Есть факультеты, а есть еще консорциумы, которые тоже вот в этом восьмимерном пространстве, в сайте университета, да, да, такая да. происходит такая коллаборация. И, например, вы своего знакомого ученого можете найти из разных мест. Например, зайти из физики, зайти из химии, зайти из, там, я уж условно говорю, да, из каких-то проблем, тех, из технологий. Вот. А дело в том, что вот эти вот четыре направления, четыре стратегические единицы, мы их выбрали исходя из глобальных вызовов. То есть есть некие глобальные вызовы, то есть вот, природа, общество там, есть, например, имеет какие-то проблемы. Например, это да, не вот, случайно, да? Да, это не случайно. Потому что мы значит, в космос, да, сегодня вот все говорят, о освоение там, Луны, Марса. Там, да, ага. Сегодня значит, тысячи спутников летают над Землей, и нужно использовать все это, во-первых, для освоения значит, внешнего космоса, как бы от Земли, да, и ближнего космоса, и. Использование вот этих вот данных для э, эффективного, эффективного освоения земли. Тоже. Освоение земли продолжается, как бы, да? Вот. И вот, э, естественно, конечно, например, э, мы сегодня нуждаемся, в, все больше и больше нуждаемся в энергии. То есть, с одной стороны, да, нам нужно больше производить нефти. С другой стороны, сжигая органическое топливо, мы увеличиваем содержание углекислого газа, значит, других парниковых газов приводим к изменению климата. И все такие прогностические модели, они достаточно драматичные такие. Знаете, вот если, скажем, мы продолжим сжигать там, газ, там, добывать в таком же объеме да? а, нефть, а, сжигать уголь, то все очень выглядит не очень хорошо. К 30-50 году мы можем увеличить температуру, там, среднюю температуру планеты на 1-2 градуса, а это, в общем-то, а, катастрофическое явление может привести. В принципе, да? И с другой стороны, конечно, существует, скажем, в медицине, да, вот существует э, необходимость, там, вот люди говорят, надо жить дольше, чтобы продлить не просто, скажем, дольше жил человек, а чтобы он э, в здоровом состоянии доживал, еще, да, то есть старость была здоровая, не то, скажем, просто вот дожил там человек там и э, умер там до 130-150 лет. Ну, то есть есть масса проблем, которые, вот, значит, с другой стороны, это человеку нужна пища хорошая, да, нужен воздух, то есть вот... Все эти проблемы ⁇ это вот, э, медико-фармацевтическое направление да? Проблемы, связанные с энергией, с новыми материалами, э, которые делаем из нефти, из углеводородов природных, да? это вот нефтяное направление. Все космические проблемы и внешнего космоса, и дальнего космоса, ближнего космоса и самой Земли ⁇ это вот космическое направление. И учитель. И да, учитель да? конечно. Конечно, сегодня образование принципиально меняется, потому что сегодня изменилось отношение к информации, доступность информации совсем другая стала, да? представление информации. Сегодня маленькие дети. Еще не умеют не, не разговаривать, а уже айпадом пользуются, сказать, спокойно, сказать, и добывают информацию из э, значит, интернета, и мы тоже знаем, что прежде, чем что-то сказали, сразу лезешь в интернет посмотреть, что это такое. Да? То есть, это совсем другое, другая вещь. И, конечно, сегодня мы, может быть, даже до конца не понимаем, каким принципиальным изменением э, в усвоении информации и вообще в образовании, потому что образование это не просто усвоение информации, да? это еще шире это приведет, и мы должны все это использовать. Вот, то есть это некие глобальные вызовы. И почему мы их выбрали? Потому что эти проблемы, они вечные. И если в этом, этом направлении развиваться, так сказать, мы идем значит, в правильное направление. Так? Вот мы решая какие-то большие глобальные проблемы, мы идем в правильное направление. Мы не можем ошибиться. Если мы берем какое-то узкое направление, говорим, что вот давайте создадим чего-то лекарство, или там, вот давайте создадим там, э, штангу для насоса там, для нефтяной промышленности, да? это как бы, ну, направление, может быть, насоса не будет вообще, скажем, да? может, мы как -то предлагаем. То есть вот в чем состоит э, значит, первый шаг вот этого создания вот этих вот консорциумов. Да? И второе, эти консорции, они э, совершенно междисциплинарные, И там э, разные факультеты, разные лаборатории, разные э, кафедры объединены в, с, од, под одну цель, под решение какой-то конкретной совершенно задачи. И спектр этих задач он тоже согласовывался э, с теми мировыми тенденциями, которые сегодня есть в науке, в технологиях, значит, промышленности, в индустрии. Вот. И поэтому э, в каждом направлении, в каждой стратегической академической единице созданы лаборатории, или открытые лаборатории, мы их называем, open lab, или просто лаборатории, в которых ведется разработка уже конкретных вопросов. И под решение этих конкретных вопросов мы приглашаем ученых из-за рубежа, из России, набираем молодых людей, объявляем конкурсы. Вот. И все это финансируется. Финансируется это из двух источников. Во-первых, это государство финансирует, это по программе 5.100 по программе повышения конкурентоспособности российских вузов. И второе — это софинансирование. Софинансирование — это бизнес. Значит, примерно 50 на 50, и даже вот в этом году мы немножко превышаем. То есть, мы значит, процентов там, 40 государств финансируют, процентов там, 60 финансируемся сами. Как бы, да, добываем эти средства уже от бизнеса, от грантов, от различных проектов, государственных, там, корпоративных проектов и так, далее, и так далее. Вот общая такая картина. Знаете, вот я вам скажу то время, когда еще не было Сая, вот 2010 год, десятый год значит, только образовался федеральный университет. Вот, значит, э, Ишат Рафхадз пришел ректором, да? и э, первые, значит, э, в этом году буквально был объявлен грант, 218-е проекты, мы их называем. Да? Mm -hmm. Это вот, э, очень умная такая вещь, когда государство говорит, э, компания, вы давайте работать с университетами. Они говорят, ну, нам это неинтересно, нам нужен вот кон кон конечный продукт. А университеты они делают там, отчет, напишут, не-не, тот... давайте тогда так. Давайте так. Мы даем университетам 100 рублей, а вы 100 рублей у себя вкладываете в этот же, в этот же проект, да? и вот вы делаете вместе и создаете продукт готовый. Компания говорит, ну это интересно, потому что э, государство дает университетам 100 рублей, а э, компании сами у себя вкладывают, никому деньги не дают, а занимаются тем, что им нужно. Как бы, да? И плюс еще, государство, еще дает, то есть государство развивает компании, развивая университет. Очень хороший проект. И мы подали несколько проектов, 218-й вот проект, мы снимаем, и мы выиграли. Причем э, мы сразу пошли по пути э, привлечения э, физиков, химиков, математиков. Да, у нас был такой междисциплинарный проект с сервисной компанией ТНГ-Групп, в рамках которой мы создавали технологии, методики, новые методики разведки, контроля за разработкой месторождений нефти и газа. Угу. Мы этот проект выиграли, и мы э, научились работать вместе. Вот физики, химики, математики, геологи. Вот мы значит, создали некий такой консорциум и начали работать. И мы увидели, что плоды это есть. И получилось, что мы какие-то приборы сделали, какие-то технологии при... создали, которые компания нашла применять реально. И например вот ТНГ мы создали несколько приборов, несколько технологий, имея которые ТНГ Групп сумела выиграть тендеры, которые, скажем, раньше мог выиграть только Шлюмбержер, например, да? там Халибартон, там Бейкер Хьюз, какие-то западные компании имели эти технологии, они выигрывали эти тендеры, а наши даже не участвовали, а сейчас они начали участвовать и выигрывать. То есть движуха, как говорят, пошла. Понимаете? То есть, компания поверила и поверили. и таких проектов сегодня мы уже реализовали 11 проектов, в принципе, mm. это нефтяных, нефтяных задачи, по да? катализаторам. Да, вот мы создали значит, новые катализаторы, которые сегодня уже Нижнекамнефтехим Нефтехим построил завод, и мы практически покрываем э, потребность в этих катализаторах такого гиганта, как Нижнекамп Нефтехим. То есть, произошло реальное импортозамещение. Да. Ну, это слово тоже, знаете, такое, это вот последнее такое, ну, я не люблю такие слова. Не, это ну, хорошо, конечно. К этому-то да. этому ведут, видите? Да. Ну, тогда еще такого, такого слова как бы не было, но, в принципе, мы начали создавать какие-то реальные продукты, которые наша индустрия начала кушать. Понимаете, университет вдруг оказался способным что-то создавать. Это вот было здорово, это был такой, знаете, вот скачок. Потому что раньше, раньше ведь как было в Советском Союзе, да, вот были университеты. Были отраслевые институты и было промышленное производство. Да? Университеты делали какую-то фундаментальную науку, чего-то готовили специалистов, ученых, они консультировали эти вот, значит, институты отраслевые, а уже отраслевые институты, работая с компаниями, ну, с промышленными предприятиями, делали какие-то технологии, развивали, там внедряли какие-то западные технологии. Вот. А потом эти институты отраслевые исчезли. Они, как бы, они растворились, они стали не нужны куда-то, они, они рассосались, их растащили. Фактически сегодня вот такой вакуум появился, и мы в этом вакууме вот между университетами и промышленным предприятием прожили десятки лет на самом деле. И вот теперь уже предприятия, они уже не верят, что университеты что-то могут сделать. И вот, и вот тут появился этот проект, и вот это был такой первый пример того, что междисциплинарность в университете может работать реально, и она может выдавать реальные плоды.